О, смешарики тут ништяк. Вот без денег в своем телепукте сидит зрение портит. На диване сидит изделие. Короче, ладно, я пошел к своей подруге. Люди, а ты пока приберись и достань курицу из морозилки. Все, пошел, пока. Ага, давай, пока. Блин, не же мама что-то говорила сделать? По-моему, браться в комнате и достать из морозилки Ку Я же сделал. Пришел. Так, кстати, сына. А ты убрался в своей комнате и э, достал курицу из морозилки? Да, да да да Я на балкон. Я же курицу не достал. даже дай курицу. Она же не худахтала и курица. А вот и где?